Это важное испытание для современного качественного дома, потому что не решая проблемы воздухопроницаемости, мы усугубляем проблемы в ограждающей конструкции. Многие конструкции сейчас являются там, многослойными, два, три, четыре слоя, может быть, и так далее. Поэтому повышенная воздухопроницаемость в конструкциях приводит к разрушению конструкции, либо частичному разрушению, повышенному. Плаго переносу, соответственно, повышенной конденсации внутри конструкции, особенно в слабых узлах примыкания. Поэтому данное испытание не позволяет выявить все слабые места еще на этапе черновой отделки, устранить их и, соответственно, спокойно приступить к выполнению часовых работ и, соответственно, сдать качественный дом в эксплуатацию. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций, стен, крыши и так далее напрямую связана с их долговечностью. Чем более герметичная конструкция, соответственно, тем более качественно и долго будет служить эта конструкция без каких-то проблем. Чем менее герметичная конструкция, тем чаще вы будете делать ремонт и бороться с вот этими проблемами, которые не были решены ни на стадии проекта, ни на стадии строительства. Поэтому это испытание необходимо, потому что вы сможете обеспечить фактические значения на объекте, которые будут соответствовать проектным расчетным значениям, которые были предусмотрены во время проектирования.